Итак, вертушка – это новая уникальная система для построения большой команды в короткие сроки и заработка криптовалюты. Это старт в ваш бизнес. А сейчас на экране вы видите стартовую площадку, которая находится в компании Bitcoin Step. Именно с нее мы и начинаем нашу работу работу нашей вертушки как работает стартовая площадка по старой схеме каждый человек регистрируется в стартовой площадке на 0.06 биткоина и при полном заполнении этой площадки человек получает сумму 16 раз больше вложенной 0.096 при закрытии последним человеком площадки сумма выходит на ваш, остается на вашем кошельке 0096, то есть по сетевому маркетингу вы должны пригласить четыре человека, каждый из них делает то же самое и обучить их и они приглашают тоже четыре человека, каждый и таким образом закрывается площадка, Все вы уже Работали не в одном проекте и знаете, как это работает. Вы полосили двоих, через неделю, может быть, нашли третьего. Может быть, сразу поставили четверых. Но как сработают ваши люди, вы не знаете. То есть вы не знаете точную дату вашей выплаты. Это и есть стопор во всех проектах. Является стопором во всех проектах. Поэтому мы пользуемся возможностью, которую нам предоставил Виталий Коновалов, сделав стартовую площадку для того, чтобы мы здесь собирали большую команду за короткие сроки, команду людей с деньгами и заводили их в дальнейший проект. В данном случае мы ведем людей в компанию «Степиум», также созданную Виталием Коноваловым. Это вы, первое, с первой выплаты мы идем со своей командой, компанию степил и дальше продолжаем здесь крутиться вертушка работает до бесконечности принцип действия работы нашей вертушки. я вам сейчас покажу одну схему и по этой схеме мы будем с вами понимать как мы работаем вот сейчас на схеме вы видите площадку уже заполнены но заполненной не вами а всей командой мы работаем только командой большой, огромной командой. Начиная, конечно, с одного, с двух, с трех человек мы начинали. Сейчас это уже большое количество людей, которые заполняют эту площадку. Не вы один. Все работают по вашей реферальной ссылке. Когда эта площадка заполнена, вышестоящий человек получает 0,096. Человек получил деньги благодаря команде. И этим самым он благодарит всех тех, кто участвовал в его заработки, да, и ставит вот сюда вниз, в линейку, 21-м человеком, подарочное место. Мы его называем подарочное место. Он благодарит команду за то, что она ему помогла с выплатой, и поставил подарочное место. Теперь вся команда работает по эпериферальной ссылке. И заполняет вот эту, эту площадочку всей команды, все из коллектив работают по этой ссылке, и заполнили эту площадку. Деньги, полученные с этого подарочного места, человек, который ее поставил, мы это место называем казначей. Казначей распределяет таким образом. Всю эту сумму 0,096. Этой суммы хватает на проплату 16 человек. То есть здесь мы взяли 16 человек, с этой площадки ровно 16 четверо остались. Это никак не повлияет на их выплату. Позже я это покажу. Берем 16 человек выше стоящих, это же вертушка, и ставим их вниз. Вот здесь вы видите. После подарочного места становится первый, второй, третий и дальше 16 человек. Первый, второй, третий и дальше 16 человек. Четверо остаются здесь, в ожидании. Теперь, когда мы поставили здесь 16 человек, это происходит. В течение полчаса регистрация проходит и выплата денег этим 16 человекам. Люди становятся под этих четверых. Тем самым у каждого из этого аккаунта появляется по 4 человека. А у верхнего аккаунта закрывается площадка. При закрытии площадки у нас пошла публикация. У всех, у каждого партнера одно и то же. Он ставит свое подарочное место в линейку. И покупая себе аккаунт теперь мы берем тех людей которые у нас остались спавим, заполняем подарочную площадку новыми людьми берем деньги с этой площадки, возвращаемся сюда берем аккаунт этих людей проплачиваем их этой суммой 16 человек и ставим в линейку сюда. Четверых поставили. Но когда мы, смотрите, момент такой. Когда мы ставим этих людей, мы начинаем ставить с верхнего места. То есть человек встал э, здесь и перешел сюда. Он опять он получил подарочное место. И все его люди то же самое. Получили подарочное место. То же самое идет дальше, дубликация. Третий человек. Ставит свое, получает, он закрывает, мы закрываем третьего человека, он получает деньги, ставит свое подарочное место, также всей командой заполняем площадку, за эти деньги, сумма этих денег переходит на проплату вот этих людей. И они ставят, становятся в ряд в линейку, закрывая следующего человека. Дальше можно не говорить, не рассказывать, потому что идет дубликация на каждого члена команды. Мы работаем одной командой. У нас есть четкое конкретное число людей. 16 человек. Выплата каждого партнера следующая выплата. Вы понимаете, что вы здесь стоите, потом стоите через 16 партнеров и дальше вы будете идти через 16 человек. Вы все время будете стоять, следующая выплата будет ваша. Выплата каждого партнера через 16 подарочных мест. В одном подарочном месте на площадке 20 человек. То есть закрылось подарочное место, первый человек пошел на выплату, закрылось, второй пошел на выплату, третий. То есть мы знаем точное число. 16 человек. 16 проплаченных людей. Но это количество людей от первой выплаты до второй выплаты вашей 320 человек. Вот теперь у вас у каждого возник вопрос. Какой смысл? Мы привыкли работать по стандарту. Какой смысл? Вот если площадка состоит из 20 человек, нам нужно ждать выплату 320 человек. Нам не надо ждать ее. Мы работаем. И причем как, в чем заключается работа? Давайте поделим вот так экран пополам. С левой стороны поставим площадку с одним аккаунтом. И с правой стороны поставим площадку с одним аккаунтом. Справа наша система, слева стандартная сетевая система. Каждый пришли в команду 320 человек. У каждого э, при работе стандартной системы с левой стороны. Вы пригласили сегодня одного человека, поставили его сюда. Вы получили деньги? Нет, площадка не закрыта. Вы пригласили второго человека, вы получили деньги? Нет. И так дальше. У вас стоит уже 3, 4, 5, 7 человек, денег никто не получил. Рассматриваем правую, нашу вертушку. Каждый из 320 человек, пригласив по одному человеку, выводит на вознаграждение 16 человек. То есть вы получаете деньги на следующий день. Если, при условии, если каждый 320 человек пригласит сегодня по одному человеку на такую стратегию, вы завтра получаете 0096. На следующий день вы получаете точно такую же сумму. И так каждый день. Хорошо. Вы скажете, такого не бывает, чтобы 320 человек нас в один день пригласили по одному человеку. Согласны, не бывает. Давайте возьмем самый худший вариант. В, команду пригласили. В, команде работает, в команде работает только 20 человек. Из трех 20 человек в команде сработало только 20 человек. В день мы закрываем одного человека. Один человек идет на выплату. Вы получаете деньги через 16 дней. Ровно через две недели вы получили деньги. Через две недели вы еще в месяц две выплаты. При самом плохом варианте, заметьте, вы в месяц получаете на 0,096. Теперь можно будет сравнить стандартную систему приглашений с вертушкой. Здесь не только переворачиваются выше стоящие идут вниз. Переворачиваются люди, постоянно крутятся идут на деньги. Постоянно, стабильно. Но и переворачивается сознание человека. Мы отходим от старой системы, где каждый должен пригласить и ждать, пока его люди сработают, на систему, где работает команда. Вся команда работает на одного, и вся команда работает на себя. Поскольку я сказал сначала, что мы идем и формируем здесь свою команду, и в первую линию мы ставим своих людей в компании стеком в первую линию, чем больше, тем лучше. Соответственно, каждый человек будет стараться пригласить сюда в первую линию своих партнеров. Сколько вам пригласить – это его личный бизнес. Чем больше он пригласит, тем лучше. Здесь люди все перемешиваются, но тех людей, которых пригласили лично вы, они плавно переливаются в другой проект. Это стартовая площадка, основные деньги там. Вот, в принципе, я показал вам, как работает наша вертушка. Теперь на у нас небольшие примеры. Вот, можно прийти к результатам. Только начали работать всей командой. Лично мне была подарена сумма 0.096. Я поставил сюда э, подарочное место, которое мы закрыли всей командой. Вот так оно выглядит, сейчас на экране покажу. Вот таким образом выглядит первое. Видите, у нас вращающий бекон, он уже перестал вращаться. Закрылась подарочная площадка, и мы верхних людей всех поставили в линейку. Тем самым закрыли второго человека. Второй человек получил деньги и поставил свое подарочное место вот сюда вы видите уже пошла работа пошла я покажу вам практику теперь он поставил подарочное место и свой аккаунт я вам показывал один аккаунт можно ставить 2, три 4. никак не повлияет на работу всей команды и на выплату следующего партнера никак помните как в любой матрице если вы пригласили своих родственников поставили, как обычно люди делают, если некого пригласить, то вам придется работать за них. Если вы на них не будете работать и ставить им по два-три человека, то вы пойдете в стопах, будете стоять на месте. Здесь другая история. Здесь вы можете ставить родственников, знакомых за свои деньги, за чужие. неважно. сколько бы вы ни поставили людей, хоть всю зарплату поставьте свою выплату, поставьте в линейку, на следующую выплату никак не проверять, не по времени. Только единственное, что вы поможете команде закрыть быстрее стартовую площадку за один день и вывести другого человека на деньги. Вот у нас закрывается вторая по счету, вторая по, вторая по счету стартовая э, подарочная площадка. Остается два человека, у нас человек выходит на вознаграждение и уже выводит следующего человека. Сейчас забывается у нас этот аккаунт. Дальше. Здесь каждый человек является казначеем. Первый человек, который проплатил состав с подарочного места, проплатил 16 человек в течение полчаса. Как это делается? Он обучает следующего своего партнера. Следующий аккаунт. При поплате и выводе денег, обучая следующего партнера. И так у нас обучение переходит от одного человека к другому. И все наше обучение обозначает только в том, чтобы передать людям, как проплатить людей, поставить их в линейку, по какой ссылке это сделать и как вывести деньги. Все. Это в течение обучения проходит в течение 5-10 минут. Объяснил человеку, помог ему, проконтролировал. Все, этот человек уже начинает э, работать дальше, пока до вас опять не придет очередь. Потом вы опять казначили. Здесь нет э, вышестоящих, нижестоящих. верхушка получает, низа не получает, в вертушке такого правила нет. Вся верхушка идет вниз и занимает места снизу, опять начинаем работать. Поэтому я вам показал пример. 320 человек заполнили 16 подарочных мест в один день. Если нет, по плохой схеме, то все равно через 2 недели. Но маленький момент. Через неделю не 320 человек в команде, а уже 700. Еще через неделю, через две недели, это полторы тысячи. Еще через 2 недели геометрическая прогрессия. Вы сами понимаете, какое количество людей. Чем больше людей в нашей команде, тем быстрее занимаются, заполняются подарочные места. Заполнилось место, сегодня вышло 2 человека, завтра выйдет 20 человек на выплату. Скорость получения денег сокращается. Количество людей до выплаты неизменно, 16 человек. Это говорит о конкретике программы. Сумма, которую вы знаете, которую вы получаете, 0,96%. Время выплаты зависит от всей команды, от работы всей команды. Вы знаете точное время. Если сегодня вы получаете через две недели выплаты, то значит завтра вы получите не через две недели, а гораздо раньше. То есть точно дату времени выплаты вы тоже знаете. Конкретика здесь полностью присутствует. И присутствует стабильность. Так вот кому? Кого интересует постоянная работа, постоянный доход? Полная конкретика, пожалуйста, заходите. Убедительная просьба людей, которые работают в других проектах и хотят навязать нам свой проект, не звонить в скайп. Скайп не резиновый. Я жду партнеров, которые готовы на проплату и на регистрацию. Мы сейчас выходим на такую, на такую, на такую работу, когда не будем вообще приглашать людей. Люди сами будут стучаться к нам в скайп. Очень многие уже узнали о нашей вертушке, и многим очень понравилось это приложение, Это стратегия. Поэтому мы занимаемся только регистрацией и следим за своими кабинетами. Это реальная работа. Поэтому людей, которые хотят позадавать вопросы, предложить свои компании, свои проекты, просьба в Skype не стучать, не звонить. Скайп-мерезина и я, и мои партнеры хотели бы видеть в своих друзьях и в своих контактах только грамотных деловых людей.